Ку-ку, посетители психушки Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео, которое стало возможным только благодаря вашей любви и поддержке. Есть ли что-то, что вы хотите изменить в себе, или что-то, что, по вашему мнению, вы должны перестать делать? Нелегко расстаться с тем, что вас устраивает. Но сам акт отпускания и начало новой жизни может быть невероятно сильным. Это может положительно повлиять на нашу жизнь и дать нам свободу наконец-то заняться тем, что нас эмоционально удовлетворяет потому что мы больше не отмахиваемся от препятствий, которые сами себе создали. Исходя из этого, вот 10 вещей в вашей жизни, которые вы должны отпустить. Первое – нереалистичные ожидания. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы ставить перед собой высокие цели и верить в себя, но постановка слишком нереалистичных целей только подталкивает вас к неудаче и разочарованию. Чем больше вы заставляете себя добиваться успеха и соответствовать своим идеальным идеалам, тем больше разочарования вы будете испытывать, когда что-то не будет получаться. Успех – это не контрольный список, а жизнь – не гонка за тем, кто найдет лучшую работу, будет жить в самом красивом доме или заключит самый счастливый брак. Перестаньте думать, что вам нужно иметь определенные вещи или находиться в определенных местах, чтобы чувствовать себя хорошо. Во-вторых, эмоциональный багаж. Отпустить свои личные проблемы легче сказать, чем сделать, но вы не можете вечно держать свой эмоциональный багаж. Оставьте все свои душевные раны и эмоциональные переживания там, где они должны быть в прошлом. И научитесь отпускать обиды, которые вы, возможно, держали в себе. Ничего страшного, если вам все еще больно. Если вы дадите себе свободу исцелиться, измениться и вырасти, встречая Новый год. Третье – токсичные отношения. Пришло время распрощаться с истощающими токсичными отношениями и односторонней дружбой. Не окружайте себя людьми с плохими намерениями. Знайте, что вы заслуживаете быть с людьми, которые заботятся о вас, понимают вас, принимают вас и общаются с вами. Создайте для себя здоровые границы и не бойтесь расстаться с теми, кто причинил вам слишком много боли или плохо с вами обращался. В-четвертых, игра в безопасность. Вы чувствуете застой в жизни и хотите перемен? Тогда пришло время выйти из своей зоны комфорта и попробовать что-то новое. В конце концов, никто никогда не добивался ничего выдающегося, просто следуя за стадом так почему бы не повеселиться и не поэкспериментировать? Смените обстановку, приобретите новое хобби, сделайте то, что вы всегда хотели сделать, но никогда не решались. Не бойтесь быть более подлинными, более откровенными и более уязвимыми. Но не забывайте об ответственности и просчитанном риске. Пятое – перфекционизм. Стремление к совершенству никогда не приводило к добру. Итак, что вы планируете делать по-другому? Не требуете ли вы от себя слишком многого и постоянно зацикливаетесь на своих недостатках? Если вы пытаетесь измениться к лучшему, то сейчас самое время простить себя за все ошибки, которые вы совершили на этом пути, и подтолкнуть себя к лучшему. Примите себя настоящего, а не идеального. В-шестых, угождение людям. Мы все жаждем одобрения и признания со стороны людей, которые имеют для нас значение, но чрезмерное беспокойство о том, что думают другие, принесет вам только страдания и разочарование. Потратить все свое время и энергию на то, чтобы оправдать ожидания окружающих, очень утомительно, потому что невозможно угодить всем. Не кажется ли вам, что вы изо всех сил стараетесь сделать всех счастливыми ценой собственного внутреннего спокойствия? Правда в том, что человек, чье одобрение должно быть для вас самым важным, это вы сами. В седьмых, ваша гордость. Учитывая все, что произошло в вашей жизни и где вы сейчас находитесь, всегда важно оставаться приземленным и скромным. Пришло время честно спросить себя, не мешает ли ваше эго вашим отношениям? Если ответ положительный, то излишняя гордость может ослепить вас и заставить забыть о собственных недостатках и создать стену между вами и вашими близкими. Это может помешать вам учиться на своих ошибках и затруднить восприятие вещей с точки зрения другого человека. Восьмое. Ваша потребность в контроле. Хорошо иметь план и быть готовым к грядущим событиям. Но не стоит недооценивать, насколько непредсказуемой может быть жизнь. Иногда вам просто нужно научиться справляться с ударами и извлекать максимум пользы из того, что у вас есть. Отбросьте нездоровую потребность постоянно контролировать ситуацию, потому что это приведет лишь к беспокойству и ненужной жесткости. Верьте, что в конце концов все образуется само собой. И наслаждайтесь поездкой как можно дольше. 9. Нездоровые привычки. Вы курите или слишком много пьете? Вы переедаете или поздно ложитесь спать? Какие бы вредные привычки у вас ни были, вы должны любить себя настолько, чтобы не поддаваться им и не позволять им разрушать вас физически, психически или эмоционально. Почему бы вместо этого не начать заниматься спортом, пить больше воды или питаться более здоровой пищей? Со временем ваш разум и тело обязательно скажут вам за это спасибо. Даже если сейчас вам хочется чего-то другого. И 10. Ваш страх неудачи. Боитесь ли вы неудач? Как говорится, страх убивает больше мечтаний, чем неудача. Растрачивание своего потенциала и отказ от возможностей только потому, что вы боитесь, может мешать вам расти. Многие люди не хотят стараться изо всех сил или отдавать чему-то все свои силы, потому что думают, что будет слишком больно, если в итоге ничего не получится. Но вы обязаны попробовать. Не соглашайтесь на жизнь, в которой вы всегда наблюдаете за происходящим со стороны, задаваясь вопросом, а вдруг? Добивайтесь того, чего вы хотите. В конце концов, вы можете удивить себя. И в конце концов, ваша жизнь – это то, что вы из нее делаете, так что используйте каждый момент, который у вас есть по максимуму. Отпустите то, что больше не служит вам, и освободите место в своей жизни для лучшего. Начните жить своей лучшей жизнью сегодня и станьте лучшей версией себя. Есть ли в вашей жизни что-то, что, по вашему мнению, сдерживает вас? Есть ли в ней что-то из того, о чем говорилось в этом видео? Если нет, возможно, вы захотите добавить их в свой список. Помогли ли эти советы понять, с чего начать? Пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Также поделитесь этим видео с теми, кому, по вашему мнению, оно может быть полезно. И не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал Немиркин. Супер спасибо за просмотр!